И всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Сказики! Сегодня мы проходим карту помощь бабуле, Кто любит свою бабушку, с каждого по лайку. лайку. Так. Э -э, добытые вещи ингредиенты сканывайте в этот сундук. Ага. Хорошо. Правила мысли моя судьба. Отлично. Спасибо. Так. Э -э, моя просьба. Здравствуй, дорогой внучек. Я ушла по делам. От а, <coughs> а тебя я попрошу приготовить ингредиенты для твоего любимого блюда свинины а, в горшочках. Тебе потребуется два горшочка. Глину для них можно достать рядом с домом. У пруда. Также нужно 4 свинь... свинины. Я видела свиней загоне, Потребуется вода. Ведро, и ты. Можешь найти в сундуке Как же без морковки? Морков тебе придется поискать самому Нужно две морковки Ну и наконец грибы Собери 8 грибов, только не сорви мухомар Так, э, в, -та, как в прошлый раз Вроде все, будь умница, я скоро приду Хорошо Сначала пойду накопаю глины для горшочков Потом нужно убить пару свинь Ах да, углята в печи совсем нету. Нужно будет сходить в шахту Она... Как раз неподалеку. Ну, кай. Карты сделан для МКД Владец. Хорошо. Так. Думаю, что 8 глины хватит для двух горшочков. Так, кай. Расхватит, значит, хватит. 4 Так. Сейчас поговорить 5 секунд. Я продолжаю. Я уже собрал глину. Теперь мы ищем наш дорогой уголь, который как всегда где-то прячется. Когда он нужен, его нету. А когда он его, ну когда он не нужен, он просто валяется. Я вам даже так скажу, просто валяется. Так, а он туда по-моему идет. Так, сюда идем. Шахту. Э, думаю, шести угля хватит. Да конечно. Куда больше-то. А, еще и сундук придачу. Вот так вот. Последний углек. Отлично. Так. Так. Ч это такое? Клад. Если ты нашел эту записку, то читай внимательно, когда искатели нашли какую-то под... подземную систему коммуникаций, <coughs> поговаривая о том, что есть не х... чего не... Бо... Не... неожиданные богатства, что-то такое. Вход в сокровищницу находится в старом замке, неподалеку в ту сторону, где растут большие... большое дерево у подножия. Дерево. Есть лагерь кладоискателей. Спасибо. Но только я бабушке должен помочь сначала. Так. Два горшочка нашел. Э -э, рядом с домом Пуда. А. Можно досать. Ага. Также нужно 4 свинины. Хорошо, так, 4 свинины. Свинки. Ой, не обессудьте, я не хотела вас часовом мочить но... Но вы же знаете, да? Это надо. Я хочу свой пирог или, или что там. Три. Прости, я не хотел тебя тоже мучить. Так, все. Э, э, вот все отлично. О, ага. -га. Как горшочки делать? Вот что-что, а про горшочки. А, все, все, Надо сплавить. По-моему. Блин, а, мясо. Не понял, там надо. Обучно свинью. Блюдо свинин. А, вот все, Два горшочка. Четыре <свеч> э -э -э свинины я видел, если не потребуется вода, вот ты можешь найти в сундуке. Как же без морковки? Морковь тебе придется поискать самому. Нужно две моркови. Ну и наконец грибы. Собери 8 грибов. А я пока от отправлюсь искать грибы. Я пока от отправлюсь искать грибы. Так. Эй, обкуренные грибочки, где вы там? Блин, походу, их уже всех искурили. От а цветы сойдут. Ну, там что-то есть. наже жрать хочется. Ой, как жрать-то хочется, даже ничего нет. А я не хотел сюда идти, но я наш, я пошел искать грибочки. И раз уж так... так совпало. Пойдем зайдем туда так нужно поспать Чё? записка вход в подземелье рядом с красной розой Ищи ее рядом с деревом спасибо подсказка морковь и грибы растут рядом также рядом есть еще несколько сундуков мысли хм пожалуйста сначала Пожалуйста, сначала най нужно найти грибы и морковь и положить их дома, а то вдруг что случится. Правильно. Так, где там? Ну, железо. Неплохо. А нафига нам это? А только. А вот только. Мне интересует. Где все остальное? Сейчас я кил напишу. Даем. Да ему. Да. Кил. А нет, спанпоинт, сначала. Сначала спаунпоинт. Спаунту. Ага. Значит, так, да. Так вот. И затем кил. Вот так вот. Вот так надо избавляться от от всего, от запарения. Вот он, вон там вот. Вон там вот что-то есть. О, грибочки мои, куриные грибочки. Так. Кожные ботинки. Отлично. Ой, и морковка. А вот и морковь. Ягу. Морковка. Морковка, морковочка. Все, это я, думаю, отнесу. А, я думаю, мы без парашюта будем прыгать. Да, без парашюта. Кому нужны парашют, а? Так. Так. Раз. Два. Ну, это вот все. Это готово. Ингри. Ди. Янту я положу туда. Так. Пожалуйста, стать. Это есть. Восемь грибов. Морков. Две морковины. Грибы. Только не сырый морковь. Вот и все. Так. Нам нормально и две все отлично так а нам нужна еще вода надо пойти набрать воды точно хочу поспать не пойду же я на голову на животок так так так так вода сюда Таймсет. Э. Он там ставим таймсет один. Uh -huh. Uh -huh. Почему время меняется? One. Uh, так, а это я... Ну, это... Кому нужны правила, люди? <связываю> Никогда не следовал правилам и не собираюсь. Так. наманок туда, да? Но это же не обязательно. Хотя, да, ладно, ч ⁇ Заберемся туда, как... Так, записка. Мысли. Записка. Вход в подземелье рядом с красной розой. Еще рядом с деревом. Так, вы мне никто больше не нужен. все Рядом с красной розой. Вот оно. Похоже, что в это есть вход в подземелье. я подохну быстрее, пока буду прыгать как у меня что, а, невесомость но я все равно не хочу прыгать это было восстановление это было восстановление чуть не убился я не... ну опять что, не, не, не, не Эх, ты что будешь делать Так, идем, идем, идем. Все спокойно. Все вообще спокойно. Спокуха. Спокойная жизнь. Ах, спокойненько. Все. Сохранись и малешу. Э -э, ну ладно так ну я думаю надо невысоко. не высоко так где самая высокая вот там вон там этот вход Здесь хватит. Мы к этому отнесемся спокойно, что у нас всего не хватило чуть-чуть, совсем чуть, чуть. Мы к этому спокойненько отнесемся. что то возьми, я не думаю, да, мне кажется. Я сказал не допрыгнуть. здесь что с мартмувингом надо что ли? Сейчас смарт мартмувингом, да, надо что-ли проходить. О, отлично, грустная пыль. Вот так вот. Создатель карты и вот. Сейчас подойдите, я заберусь пока что. И я продолжаю. Я уже забрал, что разбил за кирп. Ой, даже новую сделал новую сделал так будем идти сюда так так так так так нет не так вот так вот не так все-таки я туда не хотел идти да не хотят выйти вот так. Место для рычага, рычаг в лабиринте. Так. Рычаг, ты где? Иди-ка мне сюда. Мой добренький рычаг, ты где твою дивизию? Так, рычаг, ты где? Это уже не шутки. Я сказал, это не шутки. Так. Значит, ты так хочешь, да? Ну ладно. Да ёмало. Какой-то мне леший пишет-то. Так где этот рычаг? Так. Делаем по-умному. Вот так вот. Он был рядом. Эх, их я. А теперь им туда. Так, и вот так вот, все. Поднимаемся наверх. Вот так вот. Спускайся потихоньку. Да нет, я буду прыгать в лаучу. Зачем мелочиться, люди? Хорошо, потихоньку. Тише некуда. Еще некуда, повторяю. Так, ну все. Поехали. Ты? Вот. Все, поехали. Да отлично, конечно, вообще так эффективненько. Да что ты будешь делать? Нафига змейка было делать, а? Он змейка делает. Человек любит змейку. Что? Опа, она ну, так мы где. Мы где-то. Только вот где. Опять наверх. То вниз, то наверх. Ты что, издеваешься, что ли? надолго все погодите все таки посмотрю что он там не написал я продолжаю у нас стоит сложность на меной да по -по побежали нет получай получай вот так вот. Мы наверх по речке. Сокровище. Сокровище. Проклятые. Опять? Опять проклятие. Ну что будете творить, а? Ура, я нашел сокровища. Но о каком проклятии было написано на табличке? И чьи это головы. Ладно, возьму, сколько уместится на эти богатства. Можно прожить 10 жизней. 100 житей. Пора возвращаться. Бабушка, наверняка, приготовила еду. А, она... Еще у него бабушка, может, ну, процентов. Вот ему что было не положить это. Я Вот Откуда ему? Зачем это ему брать? А я не брал. Нет, вот так вот, вот так вот. Опять проклятие. Я же только закончила снимать "Карты проклятия". Вот так, вот так, вот так, все. Выходим, бабушка. Где бабуся? -мо, мою дедуся. О, тортик! Не может быть тортики! Бабушка будет еще где? Это я для тебя все взял. Только для тебя я обречен теперь. Только для тебя. Все, офигенно. Так. Финал. Это финал. Диалог финал. При бабуля. Я принес тебе все ингредиенты. Да, я уже успел приготовить еду. И даже испекла торт. Кстати, как-то рано. Похолодал. Ага, я тоже это заметил. Видимо, в, в этом году пришла ранняя зима. Чуть-чуть все. И финал. Вот и наконец данная карта. <coughs> карта, надеюсь, вам э, понравилась. Вы с бабушкой переехали в город за продажу драгоценности. Вы получили огромную сумму, которую потратили на новый дом. И открытие счета в банке. Конечно, проклятие за... заключалось в том, что в этой местности наступила вечная зима. Под печкой есть тайник. Это это финал, да? Отпечка истинник. Да, финал. Афигеть, вот, вот. вот это финал. Вот это финал. Чувствую, надо будет здесь повыживать. Просто чувствую. Вот так. На ну, что? Офиг... Офигеть, он все похудел, он похудел, все зачаровывал. на все, все на все зачаровал. Офигеть, даже лук Так, настройки. Сложно. Ч ⁇ кто на меня теперь, а? Вот так темнобик. Офигеть. Офигеть. Да, да чтоб тебя, ладно, так по офигеть, вот так тебя, ой, там даже эта еда. А, я думаю, нам пора прощаться, с вами был Скайзекит, мы еще взрываем дом, ну это без этого просто ну никак, вы что, вы вообще о чем, без этого никак. Без такого это вообще... Если... Без такого классного события взрывать, мне кажется... Ну, без... Э, серия без взрыва. Это так они а серия. Потому что так вообще так на все. Она взрывается так чуть-чуть Ну, я не знаю. Почему мне нравится? Мне нравится, чтобы она взрывалась. Все взрываться должно. Просто люблю, когда все взрывается. Так. ссылочку на... на это я вам чтоб тебя нет нет вон отсюда вот так вот такое вот бабах вот так вот вот так вот надо карьеры разрабатываются очень большие большие карьеры а вам я вам скажу спасибо за просмотр карты ну за просмотр прохождения этой разумеется карты Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был э, снова Скайзакит. Всем удачи, всем пока.